Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и у нас снова бумажки из стационара. Разберем мы навык стоп, за и против, и проверка фактов, соответствуют ли эмоции данной ситуации. Разумеется, все эти бумажки связаны между собой, и та первая, кстати, тоже. Поэтому заходите в телеграм-канал, я скину туда сканы этих упражнений. Начнем мы с навыка стоп. Он расшифровывается как стой. Только шаг назад, осмотритесь и попытайтесь действовать осознанно. То есть, первое, это просто не реагируйте. Второе, сделайте шаг назад из ситуации, подумайте, отпустите ситуацию и не позволяйте своим чувствам заставить действовать у вас импульсивно. Дальше, осмотритесь, понаблюдайте, что внутри вас, что снаружи и, сделав выводы, можно уже как-то реагировать на это. Далее нам предлагают взвесить все «за» и «против», то есть выписать все «за» и все «против». Но это подходит не к компульсивным ситуациям, а к тем, которые вы можете хотя бы как-то отложить. То есть если вы стоите в магазине, надо выдохнуть, выйти из магазина, подумать, и потом, если надо, если ваши все «за» и «против», что-то из этого перевесит уже, сделать какой-то вывод, идти обратно в магазин покупать какую-то вещь или ее не покупать. А это булка, и она пришла с вами поздороваться. И уже уходит. Далее у нас идет проверка фактов. Факты. Многие эмоции действия – результат наших мыслей и толкований событий, а не самих событий. События, мысли, эмоции. Наши эмоции значительно влияют на наши мысли о событиях. События, эмоции, мысли. Изучая мысли и проверяя факты, можно изменить наши эмоции. То есть можно изменить восприятие своих мыслей, и из-за этого меняются ваши эмоции. Или изменить восприятие ваших эмоций, и из-за этого изменится ваши мысли. Как проверять факты? Спросите себя, какую эмоцию я хочу изменить. Спросите себя, какое событие спровоцировало возникновение этой эмоции? Спросите себя, каковы мои интерпретации, допущения и предположения о данном событии? Воспринимаю ли я это как угрозу? Что самое худшее может произойти? В чем возможная катастрофа? Мои эмоции и или их сила соответствуют реальным фактам? Далее у нас идет вот такая вот таблица, которую я скину в Телеграм. Ее надо заполнить. Написать активирующее событие, время, дата, мысли, эмоции и что мы почувствовали. И сделать анализ. Далее у нас идут ошибки мышления. Допустим, черное и белое. Ну, это тип определения. Оценка ситуации самого себя или окружающих людей как полностью положительных или полностью отрицательных. Никаких промежуточных характеристик. И пример. Тоже надо написать пример. То есть, это я тоже скину. Вы, если хотите, можете распечатать и сделать дома самостоятельно. Преувеличение сверхобобщения. Самокритичные или критикующие других суждения, содержащие слова «никогда», «ничего», «все» или «всегда». Избирательность. Склонность игнорировать положительные события и концентрироваться только на негативе. Обесценивание. Оценка положительных событий как незначительных драматизация, оценка возможных последствий исключительно негативным образом, ненависть к себе, излишняя критичность, тирания, критическое отношение к себе и окружающим, использование конструкции типа «должен был», «не должен был», домыслы, высказывание негативных предположений в отношении людей, мыслей и мотиваций. Необоснованные выводы и прогнозы, высказывания негативных предположений в отношении других людей или себя, если так было раньше, так будет всегда. Чувства являются фактами, ваши эмоции оказывают влияние на восприятие окружающего мира. Ярлыки, оскорбительные высказывания в отношении себя или окружающих. Самобичевание, склонность брать на себя ответственность за ситуацию, которую невозможно полностью контролировать. Пренебрежение своими потребностями. Если я хочу, чтобы другие меня любили, должен исполнять их желания. Пессимизм и отсутствие мотивации предсказания будущего на основе прошлого опыта. Будущее на 100% зависит от прошлого. Пессимистичная оценка перспектив. То есть здесь надо написать тоже примеры, которые у вас всплывают в памяти по поводу этого. Ну, мне, собственно говоря, тоже... На следующем занятии, которое мне надо было бы посетить, но я не попаду на него, у нас будет э, тотальное принятие себя. Но, но, эту бумажку я достану специально для вас, и мы с вами тоже это разберем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам мой сегодняшний макияж, потому что я делала его специально для вас. Если вам понравился этот видеоролик, пожалуйста, добавляйте его в свои соцсети, там, ВКонтакте, может быть, еще куда-нибудь. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, потому что я знаю, есть некоторые люди, которые смотрят мои видосики без подписки. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!